Друзья, всем привет и записываем продолжение предыдущих видео по видам дохода. Это по бинару и челлендж 10.5.2. Посмотрите видео. Вот здесь вы можете посмотреть видео 10.5.2. Изначально челлендж, что это такое, сколько можно заработать. И следующее видео, посмотрите вид дохода по бинару. Просчитайте, какой будет ваш пассивный доход, когда вы будете обучать людей выполнять этот простой челлендж 10.5.2, насколько будет расти ваша структура. Но сейчас я покажу следующий вид дохода у компании, когда вы будете зарабатывать от приглашения людей. Вот Вы пригласили в бизнес, например, два человека, начнем с того, что два, мы взяли схему каждый по два, и они будут делать то же самое. Я понимаю, что сложно, математика, возьмите ручки, листочки, посчитаем, у вас будет полное видение, что вы будете иметь от тех людей, которых вы приглашаете и обучаете. Вот. Matching бонус, заработок от заработка ваших людей. Также давай, давайте возьмем э, помесячно, как мы сделали и в предыдущих видео. Так. Так, так, так. В первый месяц, э, когда вы пригласили два человека, два человека. И они э, заработали 11 долларов. Ну, э, помните, по бинару, вот смотрите, как это выглядит. Вот вы пригласили 2 человека. Второй месяц 4 человека. Это будет 22 доллара. Четыре человека здесь, да? Так визуально видно будет. Третий месяц. Восемь человек. Это 44 доллара доход будет по бинару. Вас люди будут дублицировать. Четвертый. 16 человек. 88 долларов. Вот здесь в линии будет 16 человек. В пятом периоде, то есть в глубине, вы достигаете ранга вот. 32 человека будет, да, уже в команду, и вы достигнете ранга директора. директора. Из этого ранга, этого ранга у вас включается вид дохода с первой линии. Вы будете зарабатывать 50%, а со второй линии вы будете зарабатывать 10%. 10%. Ну, например, вот смотрите, когда вы начинаете работать, когда вот, вот эти два человека, вот два цвета красного выведут, ваша первая линия, на зеленом сделаю вот вторая ваша линия. Чтобы вы здесь понимали. Так, это будет у нас первая линия, это будет у нас вторая линия. И ваша первая линия, вот они красненькие, когда вы будете на пятом уровне уже, да, у вас в команде будет 32 человека, вы заработаете, доход у вас будет 211 долларов, вы заработаете по бинару. А вот эти все люди, это ваша вот первая линия вот здесь, они заработают 88 долларов. И мы считаем, что вот эти два человека, красненькие, вы только до их пригласили. Два человека, два человека которые заработали по 88 долларов, они идут на уровень позже вас, да, они повторяют полностью вас. Они получат 176 долларов. 176 долларов. Вы получите, так как вы уже в ранге директор, 50% от их заработка по бинару. Это составит 88 долларов. 88 долларов. Вторая линия, вторая линия. Смотрите, что визуально это у вас будет первая линия, а здесь их люди, да, ваша вторая линия. Они заработали по 44 доллара по бинару, да, по предыдущему виду дохода. Четыре человека э, по 44 доллара. 44 доллара. Они заработают все вместе 176 долларов. А вам компания выплатит 10% от их дохода. Это будет 17 долларов. Итого э, доход заработок от заработка ваших людей составит 105 долларов. Вот смотрите, суммы пока небольшие, но 211 долларов и 105, 105 долларов – это ваш пассивный доход. И по бинару, вот здесь мы считаем, вот эта колоночка – это бинар. Вот это бинар. Все, что мы считаем внизу, вот это бинар. А это мы считаем matching bonus. Вот На шестом э, уровне у вас будет уже ранг. Вы будете восходящая звезда. Восходящая звезда. Э, 64 человека в команде. 64 человека. Ваш доход по бинару будет 422 доллара. Восходящая звезда с первой линии получает 50%. Со второй 10%. И ваш доход... То есть вы поняли, как считать. Опять... На первом уровне ваши люди заработают уже 211 долларов. Мы берем два человека, давайте еще покажу вам, как считается, два человека на 211 долларов. Это получится доход 422 доллара, они заработают ваши 50%, так как вы в ранге директор, Вам компания выплатит 211 долларов с первого поколения и со второй линии вот ваши на данном этапе ваши люди вот это второе поколение 4 человека по э, 88 долларов и когда вы опускаетесь вниз и вас люди дублицируют вы считаете э, следующий вот вид дохода предыдущий то есть В этом периоде 4 человека по 88, это будет 352 доллара они заработают. И вам компания выплатит 10%. 10% это будет у нас 35 долларов, правильно? 35 долларов. 35 и 211. И мы получим 246 долларов. Здесь 246 долларов уже мечтен бонус и 422 бинар. Уже интересные цифры получаются. В седьмом уровне мы достигаем ранга исполнительного директора. В команде будет 128 человек. По бинару мы заработаем 985 долларов. И когда мы исполнительный директор, мы с первой линии получаем 50%, а со второй линии мы получаем уже 20%. Я не буду сейчас математику долго писать, вы можете сами потренироваться, но я знаю, что э, у меня это просчитано. И с первого поколения вы заработаете 422 доллара, а со второго поколения вы заработаете... 168 долларов 168 долларов это составит 590 долларов матччин бонус 590 долларов и 985 здесь на восьмом уровне вы будете в ранге региональный директор вот, региональный директор Пишите вместе со мной, чтобы это все разобраться. 256 человек. 256 человек. Которые в региональный директор вы будете получать с первого уровня. Первый, первая линия вы будете получать 50%. А со второго уровня вы будете зарабатывать 30%. 30%. И доход здесь составит уже 1000, 1491 доллар. Кстати, еще сейчас запишем. Девятый уровень у нас это будет национальный директор. Национальный директор. Э -э -э -э команда давайте цифры запишем чтобы они они остались у нас 512 человек доход по бинару будет 5 632 доллара и доход по матчин бонусу с первой линии будет 2393 доллара Два человека, которых вы пригласили в бизнес, вы от них будете получать 50%. И со второго поколения за то, что люди заработали, вы получите 1576 долларов. И доход составит по бинару шестьдесят девять долларов. Десятый уровень это ранг глобального директора. Команда будет составлять 1024 человека. Доход по бинару у национального 11264 11, доллара. С первой линии мэтчинг бонус 5.632 будет. 5.632 доллара. Со второй линии 4.786. 4.786. 4.786. 5318 будет мы бонус вашей команды людей которые потребляют постоянно продукцию и делают помогают обучают других людей делают то же самое одиннадцатый уровень это у нас амбассадор вот амбассадор 2048 человек команда Всего лишь. Это не ваша личная работа. Доход по бинару двадцать четыре И у нас в команде в TLC много таких людей, которые зарабатывают деньги. И доход по матч-бонусам двадцать две и последнее, вот то, что мы считали, исполнительный амбассадор. Исполнительный амбассадор. Это который делает... Э, у него команда 4 тысячи, ну, грубо говоря, 100 человек. По бинару 50 тысяч долларов. 50 тысяч долларов. И здесь матччин бонус он получается тоже приблизительно 50 тысяч долларов вот представьте Бинар это пассивный доход смотрите вот цифры к чему мы стремимся команда 460 человек доход по бинару 50 тысяч доход матччин бонусу 50 тысяч ваши люди ваши ваши Давай первое лечим. поколение вот они идут за вами они повторяют вас вот здесь и второе поколение они идут тоже за вами они повторяют вас и с чего все начинается начинается все же с того что посмотрите первое видео челлендж 10 5 2 второй бинарный вид дохода посмотрите видео и здесь и я хочу сказать, что каждый человек может повторить это. Прийти в бизнес, зарегистрироваться за 100 долларов, купить один из каких-то продуктов, например, кофе, там, витамины, энергия, э, детокс или продукты для красоты. И задача сделать j 2 за месяц. Если непонятно, пересмотрите еще раз видео. Посмотрите обязательно два предыдущих видео. И желаю вам удачи. Подписывайтесь на мой канал. Задавайте вопросы, либо обращайтесь ко мне в личность. Все, пока-пока, до скорых встреч.